мы вы на канале ингейма и мы сегодня играем майнкрафт только да, сейчас вы увидите что у меня в реальном мире тут творится а чё опять не туда тыкнул это, тут... это тут я прячусь от ведьмы вон мой дом я вам потом сейчас покажу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 а! Собаки не надо! Откашки вы, Блин. Не впусти, пожалуйста, не умирай, человечек. Офигеть! Жирать хочется. не ну, нафиг. Где моя вероятца? Ой! Мне пофиг, что я буду зирать. Пожирать самое главное. Нет. А это вообще нельзя убирать. Еще слизень там где-то у нас. Так. Блин, что поесть. Да яблочко, все равно его можно бесконечно Где так, Короче, такое у меня вот дома кровати своя. Вот главное, отсюда валила, и бассейн там, там есть. Где она только? Она где-то здесь, я чувствую ее. Ах, вот ты, где козел. А? Ну-ка, сюда иди. Надаем. Я пощам надаем тебе. На, на, на. Мою собачку не бей. А, а, а, мою собачку убей, Говно. На, я тебя убил за моих собачек. На, на, на, на, на, я на, на, своему некрасивому. 一个。 А! Поняла. Блин, сено надо его засобирать Блин, она уже, она меня перепугала. А как я бочку достать? А -а -а -а. Блин, залка собачек-то как. Эх... Ладно, жизнь такая плохая. Хлеб где? Вот он, могу хлеб. Все, хлеба сделали. Хлебуша. Холеб. Хлебуша. Жаль, надо посадить опять сейчас. Вот собака, блин, она такая дерзкая, причем какая то вот еще так вот мотыка. <къех> огород теперь блин садить опять же сюда сюда сюда сюда садим. сюда, сюда. <къех> эй сюда я сказал сюда, сюда, где решил здесь чуть -чуть. О, уже вырастает, там один, Раз, два, три и четыре. Вс. и сделано. пусть растет. растет. Короче, вот какой у меня такой домик огромненький такой. Я еще у меня там потайной бункер. Ну он такой маленький. Я там еще не доделал поечу. Так. Это так. Эх, ведьма какая. Так, а для хлеба нужно... А, еще одной, блин, не хватает. Я, бу... Я сделаю булку хлеба. Как вот так делали? Я буду скучать по моим собачкам, которые здесь были. Эх, собачки. Я вас кормил костянкой. Как вы у меня долго жили. Осталось только кровать убирать у вас. Башни. Что, больше у меня нет яблочек? Зомби в ходят. Тройная кровать, нифига себе. Ух ты какая будет. В угле будет спать мне еще, еще одну надо кровать, и я сделаю здесь э, кровать оботушку так, все, я пошел о, уже почти одна выросла Фигит. у меня есть баня, которую я еще не доделал хотя мне надо еще тут чуть-чуть печек вот так вот вот сюда вот печек еще и вот сюда Будет баня, еще скамейку сделать надо вот тоже. Это уже мой бункер. Ой, сейчас искупаю, мой Да, он такой у меня. У -у -у -у. Это мой настоящий мир. она ну пошли, я тут паркурчик из этих сделал. Ну не... А все равно он до этого не доведет Этот паркурчик. Фу, не хочу этого свина-зомби. Ой, фу, в одного зомби не хочу этого увидеть. Фу, дефинчик у меня успокаивает. Вот он. Секрет бургер. Фу, -у -у. А, блин, беги до него уже. Вот он, тут. Нужная. На ну, всякий случай так. Вот, я не доделал тут. Не докопал. Коврик, вот у меня есть. только это я все из блоков. Такс. Пойдем с дельфинчиком попрыгаем. На главное чисто этого водного зомби увидеть надо помыться У. я кого то чувствую за моей спиной а! вот кого я чувствую господи валим Вау. валим они сзади меня были я думаю кто там плавает я думал тут не убьется вот эти вот ладные зомби вот он а не это другой я думаю я их тут не замечу фух они где то здесь плавают они так неожиданно вылазят а? плаваем на воздух Вот господи ты боже мой Иди ты нафиг! Папа-па! Папа! -папа. Падай. Ух ты, -мо! Вот он этот, собака, маленький, это, по-моему. Растрял. Скинуть надо его. А, иди плавай, только сюда не залезай. Уплывай быстрее, пока это не я не приполз здесь, вертвец. Ой, фу -фу. А я еще боюсь воду плескаться. Это страстное место. Ты... Ой, дельфинчики, как мило. И как поплывет меня за ногу возьмет. Так, где вот? А я сейчас тебя по морде тресну. Ты застал? Ох ты, на свободу выбрался! Ох ты себе Иди сюда, я тебя наваляю! И сюда! На свободу, да! На тебя. Ха-ха-ха, бояка! Давай-давай! Эй! Ты чё, стал? Я теперь не боюсь в море плавать, они, видно, безобидные. Да? Я думаю, ты меня не... А! Точно безобидные. Пипец, вы безобидные. У -у -у. Я думаю, вы со мной сидят подружитесь. Вот здесь с Опять застрял. А, нет, нет, нет, не умирай. А, блин, Опа! Тех! Я думал, там меня сейчас никто за, за заднюю кусит. О, вот уже вырастает. Тех. Сюда ходим. Тех. Всё. Ладно, всем пока, до новых встреч, вы были на канале Ингем. ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а, короче, и всем пока.